Всем привет, дорогие друзья, записываю этот ролик в 8 утра 24 минуты. Зашел я в твиттер разработчиков и увидел от них официальный пост, в котором они написали точную дату обновления. В общем, в этом ролике я покажу точную дату обновления, которую написали сами разработчики. Ролик получился максимально крутым. Поэтому, чтобы начать, пожалуйста, поставь лайк. И давайте на этом ролике наберем 1100 лайков. Также подписывайся на мой второй канал, ссылка на него в описании. Сегодня там выйдет новый ролик. И давайте наберем на нем 444 подписчика. Ну а теперь приступаем. Вот такой пост делали разработчики. Все, сговорились о том, когда упадет новая карта дирижабля. И прикрепили вот такую фотографию. Возможно, слова о том, что дирижабль упадет. Это отсылка к Генри Стикмену, когда дирижабль со шляпниками падал. Но нас интересует арт, который прикрепили разработчики. Теперь переходим к разбору данного арта. Здесь есть отсылки на треки Моргенштерна. Также написано New Map Coming Early 2021, что означает, что мапа скоро выйдет в 2021 году. Ну а чуть ниже разработчики написали точную дату обновления. И прежде чем ее показать, я попрошу тебя поставить лайк, если ты его не поставил, еще поставь, пожалуйста, потому что ты так очень сильно поддержишь мой канал. Но, к сожалению, обновление еще, ой, как не близко. В общем, теперь приступаем к точной дате обновления. Чуть ниже написано Feb 14, что означает 14 февраля о чем подтверждает розовый лист и сердечко потому что 14 февраля это день влюбленных в общем до да, обновления нам еще осталось ой как много но я тут не понимаю почему разработчики принесли все это на 14 февраля если у них уже готовая мапа если у них готовые скины, все это уже тестили на Nintendo Switch, вот этого я не понимаю. Напиши, пожалуйста, в комментарии, расстроился ли ты из-за того, что обновление еще месяц ждать нам, потому что оно выйдет 14 февраля. Это все официально, и я думаю, то, что я лайк заслужил, я старался. Тем более я записываю это очень ранним утром, чтобы успеть все смонтировать и быть самым первым, кто выпустит ролик про обнову. В общем, ты был на канале Чайок ТВ. Ссылка на мой второй канал в описании. И давайте вот прямо же спустимся и подпишемся на канал. И завтра, чтобы было там, хотя бы 333 подписчика, завтра я покажу, сколько на нем будет подписчиков. В общем, спасибо за лайк. Если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши в комментариях хэштег Кассета. Всем пока-пока.